Здарова, это обзор от mob.org и я, да кто бы сомневался, трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите Летающий автомобиль Отстрел роботов Рика и Морти 3D-ролевуху И серфинг Кранер. Поехали! У всех бывают типичные ситуации, когда автомобиль подпрыгивает на трамплине и летит в небеса, сбивая птиц. В аркаде Супер Plane тебе и предстоит выходить из этой бытовой ситуации. На пути, как всегда, будут чайки, воздушные шары, тучи, вертолеты и, конечно же, дельфины. Куда же без них? В твоих задачах наклонять устройство для управления полетом и обходить препятствия этапом, используя нитро в воздухе. Достигая максимальной дистанции, ты будешь обходить товарищей в таблице рекордов. Забавная и стильная игра, не находишь? Робот — это хрен знает что в неплохой графической обертке и стилизации. Находясь в корпорации под названием Y, тебе потребуется отстреливаться от нарастающих волн роботов. От самых малых до крупных боссов. За истребление врагов ты будешь получать бонусы, за которые ты сможешь модернизировать и покупать оружие. А при желании можно потратить кровно заработанное на разблокировку новых участков локаций для пополнения стратегических точек. Вот добавят кооп и побольше карт, и цены ей не будет. Присоединяйтесь к мультивселенной Рикой Морти. Это божественная игра, в которой по принципу покемонов ты должен собрать всех Морти. Победи диких Морти, приручи их и воссоедини с Риками. Померяйся силой с другими Риками, заставляя внуков сражаться друг против друга. Выигрывай призы, выполняй квесты знаменитых героев мультфильма и собери всех 70 Морти из мультивселенной. Вся игра пропитана великолепным, сортирно-интеллектуальным юмором так полюбившимся фанатам. А закрученный сюжет и пошаговые сражения заставит вас просто скончить от наслаждения. Кстати, ставь лайк, если тоже любишь скончить, как и я. Battle Hunt это самая красочная пошаговая РПГ на сегодняшний день. Ужасная королева аметиства стала из-за Вения, призвав самое гнусное создание за собой. Храбрые эльфы, маги и бойцы должны найти свое древнее оружие, вспомнить старинные боевые заклинания и сплотить ряды, чтобы разгромить армию злой королевы. Тут ты сможешь нанимать новых героев, покупать и прокачивать карточки, которыми ты и будешь производить заклинания, а также сражаться с другими чемпионами. Тебя ждет мир, полный приключений, с великолепной мультипликационной графикой, качественной анимацией и затягивающим игровым процессом. Ну и последняя игра, призванная отлично скоротать время и поднять настроение, это Surfingist. Прокатись на доске по океану, пещерам, снежным горам и даже по пустыням. Особенность раннера в его геймплее. Вместо того, чтобы управлять персонажем, тебе предстоит двигать окружение вверх и вниз для удачного скольжения серфингиста. Разблокируй 20 персонажей, зарабатывай бонусы и играй вместе с друзьями в мультиплеерном режиме. А на сегодня это все. Расходимся! Не забываем скачивать игры с нашего сайта бесплатно, ставить лайки. И смотреть пропущенное видео И глядишь завтра проснешься Просто проснешься Это был обзор от mob.org и я трэш До скорого